Голтон Марис, эй, я Юморист, я закидался чаем, я купил сока и чай сегодня я буду мешать их. Также портфеле две булки с маком, еще на дне лежит глицерин, содра и таблетки. Сегодня сендаб на сцене, я буду веселым. Юморист, Юморист, Юморист. Голдэн Марис, эй, я Юморист, я закидался чаем, я купил сока и чая, сегодня я буду мешать их. Также портфеле две булки с маком, еще на дне лежит глицерин, содра и таблетки. Сегодня стандарт на сцене, я буду веселым. Юморист, Юморист, Юморист. Буду, как наркоман и веселый, у меня куча шуток в запасе Я кидаю деньги на полок, оказалось, а залы что на деньгах Мои анекдоты, деньги из банка приколов, а в руках Тысяча дублей, е, yeah, очень сушной красивый, жаль, что он еврей Гоута мориста, ей юморист, я закидался чаем, я купил Сока и чай, сегодня я буду мешать их, также в Две булки с маком еще на дне лежит глица Тримонные таблетки, сегодня стендап на сцене, я буду веселым. Эй, юморист, юморист, юморист, глотаю морист. Эй, я юморист, языки до сечаем, я каплю сока и чай. Сегодня я буду мешать их. Тоже в портфеле две булки, с маком еще на дне лежит. Двигается тримонные таблетки, сегодня стендап на сцене, я буду веселым. Эй, юморист, юморист, юморист. Мы с кафе на...